Минут назад я суку Я видел твою суку просто... Чё? Мяч скинь. Пять минут назад я купил новый на <зарфит> квартиры, <они> чужие <зарфит> <делают>. Кого там ответили? <зарфит> Кто? Чего тебе опять? Это можешь воды принести, а то мне мамка загонит, если домой. А, На. Ну это. Я тут посижу у тебя, да? Ладно. Пять минут назад я трахал суку мерсе. я видел твою суку это просто мерзость Чё? надо забей смотри колечко у меня дай попробовать я, я тоже -то хочу это папин <плес> Котик собачный. о, смотри, он трогает его, он мертвый, он такой милый, что ты так говоришь про котов, блин? О, я как здесь фокус вспомнил, ну показывай, смотри, напомнил карту? Да, смотри. Твоя карта. Ох, нифига, реально моя карта. Вот. Так кровать не прибрала. Так Почему-то у вас тут дым? Блять, ком горит. Ком горит, коп. Души. Почему у тебя изо рта дыма, а? Да... Я пельмени горячие ел.